Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Кудрецов. Пришел к Олегу Гудвину получить знания, умения. И также массу практики получил на выходе. Сам не ожидал что такого эффекта колоссального, что именно за какой-то короткий промежуток времени, буквально благодаря уникальной в методике, разработанной лично Олегом, делился массой накопленных знаний, массой накопленного опыта, массой э, им самим разработанных методов воздействия на тело человека, именно методами мануального массажа. И поэтому я всем рекомендую именно прийти э, обучиться лично. Олег очень доходчиво все объясняет очень доходчиво все показывает рассказывает и ставит действительно, действительно ставит руки то есть ну, за достаточно короткий промежуток времени а именно, ну, менее там двух месяцев вы выходите ну, не побоюсь этого слова но специалистами специалистами которые могут причинить здоровье человеку ну, и принести массу положительных эмоций Всем рекомендую, приходите в коллегу, учитесь, получайте знания, несите в мир благо. Благодарю Олег.